Итак, всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и прошлая часть видеоролика «Что же снимать по игре? Приветствую!» вам очень даже понравилось, и многие люди ее посмотрели, и это меня очень даже сильно радует. Да, ну, а это вторая часть, поэтому присаживайтесь, и приятного вам просмотра. Итак, первая тематика — это холодный и Mode Кит. и вы спросите, а что же это за тематика? Ну, во-первых, по данной тематике можно делать два типа видеороликов. Это Hello Neighbor, как делать свои моды, именно рассказывание о работе модкида, чем занимается занимаются мисселькьюнити и прохождение модов, чем занимается Алексей Смертник. Да, данная тематика очень сильно обширная, потому что модов очень-очень много, есть хорошие моды, есть плохие, и вы можете даже делать топы своих модов. Ну, вот такая вот тематика. На самом деле, тематика для видеороликов придумает каждый сам для себя, и просто... Сядьте и подумайте, а что же можно снять? Можно делать топы модов, можно делать разборы модов и так далее. Также, если брать Миссинг Юнити, то он единственный русскоязычный канал, который рассказывает о холодной громадкиде. Поэтому, если ты знаешь немного английского и разбираешься всем этом, то присоединяйся к нему. Мне кажется, это соберет достаточно неплохие просмотры. И мне кажется, именно для этого и стоит вести данную рубрику на своем канале. Идем дальше. Ютуберы по Secret Neighbor. На самом деле... Реально каналов, которые нациклены только на Secret Neighbor, очень мало, а комьюнити у данной игры достаточно большое. Да, оно конечно молодое, но все же оно есть, и у вас то будет просмотры. Просто запускайте стрим мяс, где играете вместе с подписчиками в Secret Neighbor и набираете свою аудиторию. В целом, этот способ очень даже прост, потому что для съемки Secret Neighbor вам не нужно большого таланта или каких-либо способностей. Простенький микрофон и простенький ПК, все. Запускаешь игру и играешь. А по-моему, кстати, даже если у вас ПК где-то далеко, то через Steam Link запускайте и играйте. Вот. Также в Secret Neighbor можно записывать прохождение различных карт, их очень даже много. И в целом каждый из вас может создать свою карту и рассказать о ней людям. На следующем же топе находится различный перевод и озвучка книг. На самом деле книг достаточно много, связанных с Hello Neighbor, и даже краткое содержание их буду смотреть, потому что книги это всегда интересно. В книгах есть альтернативная реальность и альтернативный взгляд на сам сюжет игры, потому что если вы просто проходили игру, то вы не можете понять весь сюжет и все задумки, и, и все, что было задумано создателями данной игры. Ну и видеоролик получился таким большим. Если я что-то забыл, то напишите в комментариях. А я его Всем удачи.